Сын Боярский Яков Иванович Пахабов со товарищами высадился на берегу Ангоры в июне 1661 года. Напротив кусте Иркута к осени этого же года. Он поставил небольшой острог, из которого и вырос наш славный город Иркутск. Переселенцы из европейской части России, разгоряченные расхожей байкой о том, что в Иркутске соболя даже бабы бьют коромыслом, охотно прибывали к стенам Иркутского острога, образуя посад поселения, разбросанная вдоль острожных стен. Сама острожная крепость Иркутская перестраивалась несколько раз, преобразившись в мощный и величественный Кремль. В 1700 году население Иркутска достигло уже тысячи человек. По тем временам это был солидный мегаполис. Посадские улочки разрастались, и время от времени все горожане добирались по ним до главной торговой площади города, прилегающей к Кремлевской стене. Самым древним ее названием и было Кремлевское. Сюда стекался весь торговый лед. От караванов бухарских и манжурских купцов до местных охотников и промышленников. И на протяжении веков Иркутинам нравилось разнообразить название своего торгового торговое в зависимости от какого-либо значимого события. Так, когда в Кремлевскую стену был встроен первый каменный храм Христа Спасителя, площадь стала называться Спаской. В 30-м годам 18 века за восточной стену Иркутского Кремля были воздвигнуты грабилы каменного богою Ленского собора и площадь стала называться Богоявленской и Соборной. После постройки во второй половине 18 столетия церкви во имя Тихвинской Божией Матери площадь стала называться Тихвинской. В 18-м площадь постепенно застраивалась складами, лавками, купеческими домами и административными зданиями. Здесь строили гостиные дворы, которые гибли в пожарах и воздвигались вновь. Когда в 1777 году по проекту архитектора Джакома Кварнуги был построен двухэтажный сосудочный галереей «Гостиный двор», площадь получила название для дворский». В 1799 году на прилегающей площади улицы Амурской была отстроена двухэтажная резиденция генерал-губернатора Восточной Сибири. В 1838 году, после переезда генерал-губернатора в Белый дом на набережной улице, в старом здании разместилось управление главного штаба Сибирского военного округа. По этой причине площадь тут же назвали сразу штабной, военной и плацпарадной, поскольку она была отведена для военных парадов. С 1874 года и по сегодняшний день в этом знаменитом здании после нескольких реконструкций и настройки в 1934 году двух этажей располагается городская управа. С конца 19 века площадь носила имя реформатора и погубителя местных взяточников губернатора графа Михаила Михайловича Спиранского. Одержав а победу в гражданской войне, после революции 1917 года коммунисты решили, что было бы как-то неприлично маршировать под большевистские гимны и лозунги на площади с ненавистным графским титулом и окрести ее именем Третьего Интернационала. С 1935 года и до ныне очередь носит имя Сергея Мироновича Кирова. В 1884 году неподалеку от Богоявленского собора был возведен католический костюм. Но самым триумфальным сооружением на памяти площади остался кафедральный собор во имя иконы Казанской Божией Матери, построенный в 1875-1894 годах архитекторами Владиславом Худневским и Генрихом Розеном. Он входил в четверку крупнейших храмов по России и включался до пяти тысяч молящихся. В августе 1932 года собор был взорван. Чтобы его уничтожить, потребовалось около 5 тысяч тонн взрывчатки, Бригаду рабочих вручную разбирали обломки собора, загружали их на вагонетки и развозили по всей площади. После выравнивания остатков собора на Пикинской площади, уровень ее поднялся почти на метр. В 1938 году на месте Кафедрального собора началось строительство Дома Совета в здании, где ныне располагается областная администрация. В 2001 году в память о грандиознейшем храме рядом с серым домом был установлен знак часовня. Тихвинская церковь была уничтожена также в 1932 году. А там, где она возвышалась, в 1948 году было закончено строительство административного здания комбината ОССИП-Уголь. В этом же, в 1948 году, был открыт институт иностранных языков имени О. Шимина. В 1961 году в центре площади был разбит сквер со знаменитым фонтаном. В конце 60-х годов прошлого века гостей города приняла гостиница «Ангара». Сегодня здесь нет обширной торговли, но осталось все управление городом и губернии, А также проходят парады и праздники. Для иркутян всех поколений эта площадь, как бы она ни называлась, была и остается местом любимым. Какого-то таинственного магического притяжения, возможно потому, что расположено у самой колыбели родного города.